Этот мир без тебя, ты-ты, я-я. Этот мир пустоты, я из мы с мы. Ты, ты и ты. Ты в моих глазах. Этот мир Без тебя. Ты, ты и ты. Ты в моих глазах Только ты Это я Этот мир Без тебя Это крошек Земля этот мир Путь Я и я Мы тьмы, Ты, ты и ты Ты в моих глазах Этот мир без тебя...